Мы хотели бы обозреть две доставки Первая из которых это доставка футбенд А вторая из них это екитория В обеих доставках были заказаны одинаковые блюда Салат цезарь с курицей, суп том-ян, охотничий бисы Время заказа у всех было одинаковое Футбенд справился всего за 40 минут Якитория опоздала на целых 30 минут. Но я позвонил и извинился. Ладно, окей, бывает. Я предлагаю начать с салата. В он называется салат Цезарь с курицей. В якитории Цезарь Саратор. С ним написано салат Цезарь с курицей и сыром пармезан. Салат в якитории стоит 387 рублей за 165 грамм. А в Фудбенде он стоит 375 рублей за 275 грамм. Здесь на целых 100 грамм салата больше, а еще они дают большой соус отдельно. Я предлагаю сразу взвесить. Салат из Едитории весят 182 грамма с пачки, а Фудбен 265 и 333 соуса. Может, да, они соусом считают? Ну, ну я думаю, да. да. А, ну ладно, в общем, в любом случае, здесь салата у Фудбенда на 100 грамм больше. Okay. Наверное, это хороший знак. Во-первых, мне вот не дали ни вилку, ничего. У Екатерия нету вилку. Мне дали вот, типа, кучу. Ложку мне дали. Это хрень для соуса, хрень для соуса, рис и палки. Mm. Может быть, как-то глобально можно есть? Ну, наверное, расчет на то, что ты будешь есть палка. У тебя ничего не было спокойно. Ничего, нет. Оно не запечатано, то есть здесь вот есть такая вот что мы ну, скрывали в голову. Да, но, но правда, здесь есть? такой хрени нет. То есть, ну, Причем, как вот, бы, есть вилки. Что-то салат из Худбенда выглядит примерно так. Ну, с салатом отдельно, который можно смешать, что очень правильно. Отдельно сырок, отдельно салат. Четыре помидорки, сухарики и достаточно много курицы, честно говоря. А в Екатерии всё не вегитарию. настолько бодро, значит у нас шесть кусочков курицы. Вот, одна... Момент. <связывая> <связывая> одна помидорка. Одна половинка. <связывая> так, и ну, Все а типа сырок, и соус это все вместе уже замешано. Да, и он замешан соусом, со всей боболой. Вот мне не придется страдать, как тебе. Зато у меня отдельно соус. Честно говоря, просто чесночным. Так ладно, не буду тебя я просто пожру это вот сейчас. Но ну, мне сначала надо еще смешать все это. И готовое блюдо выглядит вот так. Мне кажется, что это очень неплохо. Слушай, мой салат выглядит как-то поаппетическое. Ну, он наиболее интереснее и повкуснее. Так, я тебе потом угощу, но, к сожалению, только тебе не доснится, но ладно. А что я хочу сказать, на самом деле, вся вот эта вот бубала с громовками и так далее, я понимаю, почему болею у нас. Любят это все, но как бы, я считаю, что глобально это все не так важно. Самое главное ⁇ это вкус. Потому что приблизительно тебе приводят пиццу, ты понимаешь, что это пицца, она вот типа средняя. Как и тебе обещают? Ты же рассчитываешь как комбикорм, сколько ты можешь. съесть. Ну, да, но все равно ты, ты приблизительно представляешь, сколько средней пиццы. Ты, ты представляешь, сколько средний салат. Окей, ну, наверное, салатом громовка важна, потому что здесь, ну, типа, заявлено в два раза больше, но ну, приблизительно так оно и есть. Собственно. ну здесь как... Ну это салат, на чем экономишь в салате? Ну, на в чели, например. Стоит они одинаково, у них разница в 10 рублей. Да, но действительно и заявлено в два раза меньше, и, но Вот и 100 грамм разница, типа, на чем? На салате, серьезно? А у тебя соус, естественно, нормально? Ну, такой. Будем маленько. Конечно, дадим курицу по нероке, она не припитался? Ну, не знаю, я не могу это объяснить такое все. В общем, удовольствие? Я, наверное, заказу не очень таким желанием больше. Ну, неплохо, но... Но я бы не искал за это платить больше. Рублей 200-150. Ну не 400. Не хреба, 400. 400 рублей, но, но это же... Это... Не цезарь, как салат, который должен быть. Это салатные листья с курицей и чесночным соусом. Что неплохо. Но типа не цезарь. Но не цезарь. Ну? Эти модные соусы и все остальное. А помидорки не хватает. Угу. Ну прям вот нереально не хватает ни помидорки, ни сухариков, опять же, никаких нет. Блин, а что такая курица стюменная? Да, ну, Курица, кстати, она в кстати, кстати, на панировке, я так понимаю, как делали не маффи засунули. за ну, нам так приготовили. Слушай, она еще и сухая. Ну она и сухая, да, она никакая. Ну, и на самом деле я думаю по форме, ну ты курочки, что это какой-нибудь чикен Fingers, который выдает ну, да, вот это... пиво и он просто да, да, да вот вся вот эта ну, спеонарно зашло бы. <смех> ну, будет это отдельно курица, без всего остального. Типа. Не, не, это, ну это правда, тут вообще не, не цезарь, ни хрена. Ну тут типа соус по Ну да, да, да, но. Он более кислый. <смех> а здесь он чисто чесночный. Здесь как бы он как, больше похож на соус. Блин, не знаю, он какой-то странный, это ощущение, что он какой-то кефирный, что ли. Жидкий. В общем, это не Цезарь. Слушай, ну, это больше. Да, это больше Цезарь, чем это. Но у него бы не особо Цезарь. Ну. Я бы взял вот это. Ты типа тут. Блин, больше салата? Слушай, тут типа. Я не знаю, тут, не знаю, курица, может, не побольше было, но тут вообще всего глобально побольше. Тут самого салата побольше, тут, ну тут такие, тут тоже был салат из салата, Соусы, соусы там есть, допустим, но каких-то не сухари, не помидоры, Одна помидорка черри. Вот вообще нахрена ее класть? Да, ну, люди. Половинка. Либо вообще не хватите ничего. Либо положите побольше. Ну, но, но. Я опечален, мне плюнул душу. Недоволен этим салатом. Короче, хрень какая. Да. Следующий помник. Это пицца. Нет, да, я хочу пицу. Можно вслепую ее замерить. У тебя Мне нужна стакашка. Пицца в якитории стоит 607 рублей за полкило Окей, предположим а В футбенде она стоит 655 то бишь на полтос дороже, но за 630 грамм ну, Так доключение, что в футбенде все больше 730 грамм весят пицца из футбенды ну, она типа коробка грамм 40 в общем, у них типа, да, перевес mm -hmm. тут да и вики, то ли 735 Серьезно, у них перевес 250 грамм? Да. Парики. Ладно, это интересно. Но моя пицца запечатана. И. Это явно какое-то разное понимание слова. Да, Охотник. они не одинаковые. Ну, как бы они даже не выглядят одинаково. Да. Но я думаю, это в целом глобально и хорошо. Вот отметить, что у меня что-то больше похожее на тонкое тесто. Но, ну, -то. Так что глобально, что возможно важно, а начинки здесь, по идее, больше. На самом деле, вот как раз спицами тут что по было Да. Но, меня сначала Но у меня тут начало подозревало. Ну, да я Ну, ну, не, ну, а вот здесь как раз с громовками я считаю, что это не настолько важно, потому что вот это уже все обсасняет. Почему? Потому что те, средние приводит среднюю пиццу, она всегда средний, ты, ты четко представляешь и видишь. Ну, типа глобально это уже не настолько важно, как проверять вот эти размеры, еще что-то, вес. Хорошо, что, что тогда выглядит это неплохо. Мне не буду так кормить. На камеру. это неплохо. Здесь есть куча колбаски, лук, помидоры, сыр, красный пицца соус и оливки. Москва ли? Все время путаю. Здесь приблизительно то же самое на самом деле. У тебя она вся разваливается, или что? Ну, ее видимо, порезали, она успела остыть и вся слиплась. Хм, На самом деле, очень печально. Слушай, это же, очень неплохо. Она остыла. Ну, потому что она холодная, это прям все портит. Это прям убивали. Торт. Ну, а, Ну да, такое себе предприятие. У тебя здесь барбекю сок? Угу. Mm -hmm. Блин, она вся слиплась. Да, я про все говорил. Она один большой. В чем она просто. Она ее разрезана нормально. То есть, типа, я все это вижу. Но она холодная. В целом-то я почти уверен, что все не так плохо. Ну, окей, ладно, нет. Здесь, наверное, колбаски как-то более активно чувствуются. Да. Но здесь есть другие колбаски. Здесь вот ну -да. эти беленькие колбаски, которые типа мюнхинских. И грибочки. А тут нет грибочков. Нет, а нет, хотя здесь есть жареный лук или что? -то... Здесь есть просто лук, здесь есть, есть здесь пячки, здесь вот здесь есть соус -барбекю. соус барбекю. Он доставляет. Нет, нет, я никогда не любил соус барбекю. Нет. Мне кажется, что он мерзотный. Ну, каждый. Нет, мне ба напротив. Мне нравится, правда соус барбекю и все, типа бар барбекю пицца. Это, знаешь, это как с какой-нибудь корицей. Слушай, на глобальном... знаешь ну, же... корицу, все становишься корицей. Ну да, здесь добавляешь. Ну, типа, кари вот эта вся бубала. Да. Понятно, что это хрень... Чего у неё еще вот это? Колбаски. Чего ты думаешь, пицца докопался Хорошая пицца. Была бы, пицца на горячей. не она <свят> еще и острая. Да. Не, -не, -не, -не. Попался Может, что попал к тебе. Может, ничего не было. Ну, попался. Не, типа, так, сейчас посмотрим. Тепленько. Эта пицца похожа у Футбента на любую пиццу из любой доставки, у которой э, пицца-печка такая прокатная, которая со всех сторон дует э, горячим воздухом. Она похожа на пиццу из Доминос, из э, Пицца Хата, из Додо, э, Папу -джонс. Э, Пап Джонс и еще что-то. Они типа одинаковые. Я не знаю, за счет чего она может выиграть у, у кого угодно. У, за, ну, наверное это да. свежесть. Правда, ну кстати вот добавление. здесь они вот получилось что они разные все-таки. Они разные. Эта пицца больше похожа на что-то да. из ресторана. Ну mm. потому что это ресторан все-таки как и У О да я не знаю ничего. Нет, они доставка. Ну ну может быть. Mm. Ладно. Окей, тогда я предлагаю проверить самый важный и последний пункт. Yeah. Yeah. Чего ради right, все издевался. Однако, прошу заметить, там ям посыпчатан, а все остальное нет. А ложка у тебя есть Ложка у меня есть, У меня лесок отдельно. А у меня нет. Вот так. Яма с Яки стоит 470 рублей за 370 грамм. А в стоит 390 рублей за 350 грамм. Я поэтому говорю, что на самом деле громовки это, возможно, да, наверное, на рисочку улека. У тебя -то есть Рис? Здесь... 458 грамм. Ну, 458 очень честно. Вот, поэтому я, наверное, считаю, что громовки не настолько важны. То есть, типа, тебе привезли холодную пиццу, и получается, все равно хрень собачья. Ты не можешь нормально поесть. Все равно получаешь что-то не очень. Но у меня, типа, перевес на 100 грамм. То есть у меня целых... Почти пол-литра супа. Может, там пол-литра воды, у тебя больше. Так супа так, есть вода. Ну, Приветка там какая-нибудь. У меня будет дверь, тут, ребят. 426. 426. Мне такое ощущение, что они неправильно указывают граммовки на сайте. Ну, может быть. Ну, глобальный, я говорю, я не считаю, что это настолько важно. Я считаю, что это все. Фуга. У меня такой величий суп. А у а, меня? У, горячий, у, а. Меня а. у, у тебя может, у тебя холодный. У тебя холодный суп. У меня прям вообще кипяток Ну он толпан Серьезно? Да Просто они вообще не Тут У меня просто пары лет от супа У меня здесь есть креветки. У меня стеклянная лапша Ну я не знаю что это Мне хочется верить, что это кальмар Чере? Ну это я надеюсь, что это кальмар. Нет, ну это неплохо определенно. Нет, ну у меня тут тоже... Слушай, Слушай, у меня прям в бар то супер, вообще класс. заплатить. Блин, ну хрен знает. Ну тут тоже есть там креветки, грибы, все замечательно. Но... Слушай, там массовый Но... суп. В себе начались Цезаря. Тоже это очень вкусный толпе. Я считаю, что не старый. Ладно, я попробую хрень. Он достаточно острый. Креветочка, наверное, разваренная мясо. Ну, у меня тоже... <свеч> как... Креветка разваренная. Ну, ладно. Сам бульончик. Он очень вкусный. К этому... У тебя он более сливочный. <свеч> Ну, он, во-первых, не такой острый, Ну есть и грибочки, начал. Ну, это прям очень вкусно. Ну, у тебя в судья лапшичка какая-то Еще какая есть, вообще, у меня подавляет. просто огромная какая-то порция начинки, это очень приятно. Глобально? Глобально. И Все, хорошо. в целом-то окей. Но опять же, оно холодное. Типа... Будем горячим, я был уверен, что он мне понравился. То есть я был бы... Ну, может быть, и так доволен. Слушай, он похож, у тебя на крем-суп. Ну да, да, да, вот что-то такое. Ну, не должен быть крем-суп. Ну. Ой, я нашел еще черенку. Вот она вторая а половинка. Нет, он там... Да, Нет, они там, по несколько. было. ладно, я поел, все Ладно, у тебя еще, у тебя рис есть. А тут нет риса. Просто ты не можешь... Ммм, да, я забыл. Блин, он очень, очень... Вот этот привкус... это кокосовое молоко. Да. Ну да, да. Он прям очень чувствуется кокосая лапа. Оно прям сливочное, жирное, как топленый баунти. Ну, ты же он вообще не острый. Он что-то по попадается острый иногда. А. Слушай, но ну он же неплохой. И он кокосовый. Он не должен быть таким кокосом. Не должен быть кокосом. Но не настолько тут реально прям шоколад. Человек говорит, глобально все неплохо, просто любитель. Нет, ну это Но не, это не то, чего я ждал. Я ждал, во-первых, остроты, которой там нет. Если бы я заказывал том Я, я бы заказывал вот этот том-ян. Ну да. Этот том Я. Это очень изомнительное суперство. <связательно> Мэй, я чувствую, такой же Кидал бы, как с Цезаря. Да, Ты вот. заказываешь Цезарь и получаешь салат, который очень к нему приближен, но это не Цезарь. Ты заказываешь Том-Ям и получаешь, не знаю, тут какой-то, наверное, лиманграсс тоже плавает? Э -э нет, тут плавает петрушка. В общем, yeah. я. я недоволен этим супом. Не знаю, может, я не настолько люблю кокос, но когда yeah. я заказываю Том-Ям, я хочу получить вот это. Ну говорю? Все было неплохо, бы не плохо, но не просто. А должен Дели быть. Должен быть, там Ну как я себе его представляю. Я, конечно, не ел никогда на настоящее, потом Мы люди бедные. В общем, в сухом остатке, я думаю, что и Китерия проиграла. Она дороже, она меньше, она не вкусная. Я говорю, она меня все очень настроила. Цезарь. Однозначно. Фу, фу. М -м -м. Я думаю, что если бы они не называли это Цезарем, было бы неплохо. Это Цезарь Сарада. Салат Цезарь с курицей и сыром пармезан. И что? Тут написано не ну, неправильно. В общем, да, это какая-то хрень. Курица была сухой. Типа одна помидорка, это вообще просто плюнули в душу. Ну, ну, похоже, как типа я художник, да. я так вижу. Ну, всегда. Типа, Том Ям Ты точно лучше в футбанде. Не, ну ладно, нет, честно, Том Ям на любитель. Возможно, он там взойдет. Но он дороже, дороже, дороже, дороже. На сотню. На сотню. Ну, так, ни хреново, между прочим, дороже. Ладно, ну, я бы выбрал тот. Ну, это честно. Но у него есть. Место существования да. Нет. Но он может там, типа... У него нет потенциала. Этот суп не должен существовать. <связывающий> ну ладно. Блин, это, это не том я. <связывающий> ну да, наверное, да. Сходи, а хотя нет, смотри, написано «острый». Вот ни хрена он не острый. Кокос суп супский? Нет. Он вообще Санимаром, не острый. С грибами помидорами. Он вообще он не острый. 70 7 грамм. 40 грамм рисочек. Ну есть рисочек. Окей, <связывающий> неплохо. <связывающий> И по пицце. Ну ладно, тут, наверное, на любителя. Ну тут правда, слушай, ну. Я думаю, что если бы в Якитории я думаю, не если... барбекю соус, мне бы понравилось больше Якитория. Она, она была такая достаточно приятная. Я еще и люблю барбекю, и он мне, по-моему, понравился больше. Но опять же, она холодная. Я, Это... я вы... бы хотел больше пицца соуса на пицце. Чтобы она была ж -ж -жиже. Я наверное Я не знаю, как я думаю... Да, да, что он У футбенда, пожалуй, она суховато. Да, да, да, да, вот у, у футбэнда она такая, какая-то больше подсушенная, ну, она... но Там и больше теста. <с> да, я... <с> не, наверное, если будет, будет она теплый, или хоть, ну не горячий, уже хотя бы теплый, я бы выбрал честно. <с> ну ладно. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Или не подписывайтесь. Или не подписывайтесь. Всем удачи.